Затем появляется почка, зародышевый побег. В зависимости от того, остаются ли семядоли под землей или выносятся на поверхность, различают два типа прорастания, подземное и надземное.